Собственно, все по э, инсайтам, как я уже сказала, самое первое, самое важное – это то, что любая коммуникация имеет цель, и все эти эфемерные понятия, как вовлеченность и лояльность, должны э, показывать результаты в цифрах. Это самое, наверное, главное и важное, что я вынесла из этого курса. Из этого, остальное подтягивается сюда. Ну, собственно, наверное... Я закончила. А, ну что же, здорово. Распираторила тоже. Да, да, Ольга, с тем, что вы, а, вышли-таки в эфир, б рассказали свой проект,